На сайте www.vysportchugal.com вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет! Это остров саус и сегодня мы его вам покажем. Остров Сао-Жорж один из островов центральной группы Азорского архипелага. Он 54 километра в длину и 7 километров в ширину. По данным на 2011 год, на острове живет чуть больше 9 тысяч человек. Этот остров не очень популярный среди туристов, наверное, потому что сюда не очень просто добраться. Мы пришли на остров на яхте и провели тут два дня. После этого сао -Жорж стал моим пятым и самым любимым Азорским островом. Центральный горный хребет проходит практически по всей длине острова, что делает его особенно прекрасным. С горы можно видеть, что внизу у самого океана расположились крошечные деревеньки. Местные заселяли небольшие равнинные участки, которые образовывались за счет лавовых потоков во время извержения вулкана. Эти участки называются Фажаж. Вы сможете увидеть ряд таких равнин вокруг всего острова. Салжорж поражает разнообразностью своей флоры. Здесь можно встретить растения со всех континентов. Это связано с тем, что Азоры всегда имели стратегическое значение. Здесь останавливались корабли со всего мира еще со времен португальской экспансии. сао известен своим одноименным сыром. Когда вы будете на острове, обязательно посетите одну из сырных фабрик. Здесь вы сможете увидеть, как по-прежнему вручную готовят сыр сао -жорж. Сыр здесь выдерживают от трех месяцев до трех лет. Кстати, ссылки на все места, что мы посетили на острове я оставлю под видео. Еще одно место, которое мы посетили, это кофейная роща. Дело в том, что микроклимат на фажаж с южной стороны острова позволяет выращивать кофе. два 3 столетия назад кто-то привез семена кофе из Бразилии. С тех пор люди стали выращивать его для себя. Самое популярное кафе, где можно выпить местный кофе, это кафе Нуныш. Найти его вы сможете тоже по ссылке в описании. Единственное, Google к нему неправильно ведет. Нам пришлось его поискать. Чем не запомнился еще Саужож, так это своими водопадами. В одном из них мы даже искупались. Получилось очень круто, как в рекламе батончика Баунти. Мой совет, берите машину и поезжайте, куда глаза глядят. Вы не заблудитесь на острове, это точно. И не бойтесь крутых и извилистых дорог. Скорее всего, они ведут в места, куда добираются единицы. Первая? Ага, Походить? Не, вы, подожди, да, я попробую. Ну ладно, не похоронен. Правильно, Ого, О, вот это приехали. С острова Саужор прекрасно видно остров Пику, на котором расположена самая высокая гора Португалии. Посмотреть видео про Пику вы сможете по ссылке в описании. На острове не так уж и много туристических мест. В то же время это один из самых зеленых и запоминающихся Азорских островов. Если вы ищете укромное место на Земле, чтобы перезагрузить батарейки, Салложорж может быть отличным местом для этого.